Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я расскажу, как у нас бетонируют на межэтажном перекрытии сверху, на втором этаже, в общем, бетонный пол. Сначала ставятся балки межэтажные, то есть у нас 350 миллиметров высотой, это конструктивные, там деревяшка, USB, деревяшка. Сверху кладется USB плита 18 миллиметров толщиной, которая шпунтована с четырех сторон. Все это прибивается хозяйство. Затем на USB Прикручивается, прибивается, там разные монтажники по-разному делают. Фиксируют в общем, теплый пол. Трубка теплого пола на втором этаже под бетонную заливку делается 16 мм. Если на первом этаже двадцатка, то на втором уже 16. Если гипсокартон на межэтажке раньше ставили 12 трубку То есть смотрите, как это все меняется. Что касаемо змейкой или улиткой. В данном случае сделано змейкой. Почему? Потому что... Огромные окна, которые в пол, требуют все-таки тепла. И так как радиаторов нет, или конвекторов, или еще чего-либо, поэтому нужно основное тепло максимум загнать к окнам. Поэтому там три или четыре ветки, я уже не помню точно, посмотрите на картинки, вот эти первые, это первичные ветки, отдельные ветки, которые начинают свою старт, самая горячая вода идет вдоль окна, и потом уже возвращается змейкой, не улиткой. Разница в чем, потому что, ну, как бы, есть мнение такое, меня спрашивают, вот улиткой делать или змейкой, что может быть там полосить или еще что-то, ну, относитесь к этому, как теплый пол, все-таки он низкотемпературный считается, и поэтому, если у вас инженерные системы посчитаны правильно, у вас теплопотери, соответственно, хорошие, то есть вы работаете в режиме, у вас может пол работать, нагреваться там, ну, в низких температурах, поэтому у нас... И делается все теплый пол, потому что большая площадь теплосъема и работают через тепловые насосы разного типа. Поэтому это и необходимо. Но у нас все просчитано по инженеры посчитали там. Стенка толщина у нас 250 мм. Окна. Насколько они эффективные окна, у нас не делается ни разу я не встречал, чтобы делали окна безрамное остекление. На мой взгляд, ну, как бы лучший враг хорошего. То есть у нас все время работает по принципу Закрытый стеклопакет двухкамерный всегда приходит в деревянной раме Всегда эта деревянная рама уже по месту монтируется Все запенивается, герметизируется и так далее Снаружи откосы, отливы, все есть возможность зафиксировать И это грамотное решение Мы делаем разметку, где будут перегородки Перед тем, как монтажники теплого пола будут прибивать чтобы они просто ну, видели, где перегородка, и под перегородкой не пихали трубки. Затем мы делаем периметр, там два варианта. Либо это будет брусок 48 на 98 от плиты USB, нужно поставить, и потом демпферную ленту. Либо второй вариант, если там ну, бывает так, что не пришел, что-то там в поставках перепутали, ну чего его ждать, есть э, экструдированный пенополистирол, Полтинник. мы ставим 7 сантиметров просто вырезаем полоски по периметру проставляем сверху ставим 48 восьмой брусок на него чтобы пенопласт не приподняла затем заливается бетон бетон используется специальные марки я не знаю если найду прикреплю не найду значит не найду но смысл в том что э, там нет крупного щебня это больше похож на крупный песок раствор такой но он с добавлением фиброволокна это обязательно. Толщина стяжки 6 сантиметров. Будьте готовы, что в углах и на открытых э, пространствах, в общем, есть такая мое наблюдение, что вот с добав... бетон с добавлением фиброволокна в углу, скажем, где свободно, чуть приподнимается. Вот он начинает бухтеть там, чуть-чуть в самом углу, потому что середина все нормально, она вроде как пригружена, да, вот краешки... Они как чуть-чуть пытаются кверху приподняться. Поэтому у нас видно вот на, на видео, сейчас вы видите, есть зазор между бетоном и USB-плитой. Это как раз-таки на межэтажном проходе, где будет лестница. Ну, потом лестницы-то, конечно, придавятся вниз, но об этом нужно знать и понимать, что оно так может быть. После заливки бетона все это сушится. У нас специальные технические двери, в которых стоят э, вентиляторы. Включается вентилятор и подогрев И то есть постоянно радиатор нагревает И через дверь это все вылетает просто на улицу Выкидывается Это очень важный момент Потом приедет человек, который будет делать замеры по классу энергосбережения Будет прокачивать аэродверью И брать пробы бетона Высох или не высох Вам же я могу сказать, что в данном доме Межэтажное перекрытие, балки межэтажного перекрытия настолько часто стоят, что это считали инженеры-конструктора. Запомните простую вещь. Строители никто ничего не считает, нет никакого права. Потому что ошибиться очень-очень легко. И это 100% будет ошибка. Почему? Потому что инженеры этим занимаются каждый день, а строитель нет. Поэтому отдайте на расчеты все именно специалистам. Пускай они посчитают с условием, со всеми. То есть, чем больше вы будете пользоваться специалистами, тем более специалисты будут э, квалифицированы. Поэтому, либо к специалисту, либо делайте как хотите. Я вам рассказал, как из чего состоит, а как и когда. Я никогда не знаю, на каком объекте что будет происходить. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.